Забегая вперед, стоит сказать о важной особенности конкретно этой избушки по адресу улица Чапаева, 41. Уровень пола здесь ниже уровня основания печи примерно на 45-50 сантиметров. Андрей, нынешний хозяин участка, не местный, живет в деревне только 8 год. По его словам, в документах на покупку земли было указано, что дом построен после войны, то есть более 70 лет назад и похоже, дом изначально был поставлен без фундамента, нижние венцы подгнили и дом медленно опустился. А печь была установлена на быках, деревянных столбах, которые за все это время остались сухими и нисколько не пострадали от времени. Как это объяснить? Почва в этой местности глинистая и каменистая, весьма неудобна для хлебопашества, так сообщает нам вездесущая Википедия. Нижние венцы дома соприкасались с почвой и семь десятков лет вбирали в себя влагу от дождей и снега, а столбы под печью опирались на каменистую основу погреба, защищенного от проникновения влаги слоем глины и заваленками внутри погреба сейчас хочу просто померить вот пол пол Ты что, 48 сантиметров пол опустился на 48 сантиметров. Мы на кухне. Вот там видны эти столбы. Фундамента у меня нету. Тут просто прибита доска. Тут просто прибита доска. Так, я заслужил место. А здесь вот такая интересная ниша выступающие на эти кирпичи упирается деревянная такая вот как бы полочка это у нас подтопок вот такой вот подтопок у нас без поддувала без колосняков старая дверь ржавая непонятно что не написано и вот сбоку оставлены сбоку оставлены такие вот стесыны с кирпичей ниши для поддува справа и слева с двух сторон топка подовая вот там прожавленную плиту видно тут фрагменты крепежа и проволока, стальная походу, которые стягивали кирпичную кладку. Вот она виднеется тут. Интересно, потолок очень низкий. Очень низкий. Я даже не вытянутая рука, а просто руку поднимаю и упираюсь в потолок. Так вот, задвижка, она почему-то вот там наверху, вон, кусок задвижки. Тут оставлена такая как бы ниша, отверстие, в которое можно как бы руку, рукой достать до этой задвижки. Тут это какое-то странное такое. А потом наверх заберемся и будет понятно. Вот снизу печь, вид снизу, она была обшита досками такими. Обшита досками. Я с двух сторон оторвал их, чтобы было видно внутрянку. Чтобы было видно внутрянку. То есть вот хорошо видно. Вот это идет половая лага. Там кухонка у нас, стоит 6 столбиков, связанных между собой. Отлично видно, ошибка отсюда, вот так это выглядит снаружи. Ты вот, вот оторвал доску. уже более позднее такое творчество вот так вот все И все так все это вот кирпичи с разобранной трубы большая часть кирпича такого более позднего обычного строительного но есть кирпичи которые старые 6 сантиметров где-то немножко у них размеры другие какая-то структура другая то есть вот это вот современный строительный кирпич видно да тут вот как-то мой верный товар Ходит крылом. Короче, вот Лена Александровна предложила отодвигать штукатурку. Она сейчас влажная вся и отходит легко, и мы увидим более отчетливо поделовку. Жалко, конечно, эту красоту. Так, вот мы, короче, часть уже поотесали печи. Моя помощница прекрасная, сейчас подожди, то есть вот штукатуренная поверхность, просто чтобы видно было, вот эта штукатуренная печь выглядит вот так вот, Вот а тут мы ободрали, выглядит вот так. швы в некоторых местах довольно толстые, вот идет проволочка, проволочка армировочная, так, вот эта стена лицевая она полностью ободрана. так вот она проволока идет идет хоп здесь она куда-то уходит тут гвоздь забит просто видимо обернута вокруг гвоздя идет вниз 18, 18 ребят, хоп хоп ну вот, когда штукатурка штукатурки очень хорошо видно, тут вот какие-то кирпичи как будто на ребро. Это потом будем разбирать, увидим. Вот видно, да, армирование. А вот как. То есть два кирпича, между ними зазор не узенький. Это вот у нас шансы вот так вот выполнены. 3. Здесь вот металлическая какая-то, типа рессоры, наверное, да? Там лист железа просто такой сводик сделан. Почему так делали непонятно, не очень удобно, то есть как бы кастрюли какие-то ставить или что?